Я предлагаю тогда переходить к следующему выступлению, которое называется «Коммуникационная платформа Philips Onil, И коллеги Макс и Лидия нам сегодня про это расскажут. Да, Здравствуйте, коллеги. Меня зовут Маркова Лидия. Я являюсь представителем компании Philips, подразделения Lifestyle Entertainment. Это все, что связано звук, со звуком, с музыкой. Все, что, как у нас говорится, пляшет, танцует – это наши, наши продукты. И, наверное, Максим представится тоже. Да, меня зовут Макс Негирев, я управляющий партнер креативного диджитал агентства «Джами». И сегодня мы вам расскажем про реально нереальный кейс. Он реально, сори за тавтологию, но это действительно так. Мой самый любимый кейс, который был реализован благодаря коллегам из агентства «Джами» это кейс который связан и родился собственно говоря когда мы продумывали каким образом сохранить территорию лидерства с точки зрения продаж в категории наушников, так как для компании Philips именно нашего подразделения категория наушников является наиболее важной. И, собственно говоря, у нас в портфеле достаточно широк, с широким ассортиментом существует такая линейка, как наушники Philips Anil. Это продукт Продукты, которые, собственно говоря, были созданы в сотрудничестве с таким известным брендом, как Anil. И э, данный бренд, в принципе, название бренда да, говорит само за себя. Э, наушники были и э, есть да, с таким уникальным э, предложением для потребителя, они неубиваемые. То есть это реально так, они сделаны из мегапрочных материалов, которые позволяют э, людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, не беспокоятся за то, что если они упадут, разобьются, что они разобьются, да, так как наши наушники не, не разбивались, не ломались и так далее. И, соответственно, глобально эта компания была запущена несколько лет назад, и глобально же была придумана история использовать известных амбассадоров известных, в экстремальных видах спорта. Вот сейчас вот у вас на экранах представлен Джереми Джонс. Это достаточно известный сноубордист. Извините, я, так как не являюсь представителем экстремальных видов спорта, все время путаю назв... название. И, собственно говоря... Так как для российского потребителя, в принципе, те амбассадоры, которые были выбраны, они очень крутые, они реально как бы, известны в мире, но для российского рынка, для российского потребителя это просто красивые имена и крутые э, парни и девушки, которые катаются на скейтах, там, на сноубордах и так далее. И э, мы поняли, в принципе, конверсия в, от тех… Э, тех коммуникаций, которые мы делали, да, была достаточно низкая в продаже, именно потому что коммуникация была очень узкая и направлена очень точечно, да, и что не срабатывало и не давало нам нужного эффекта с точки зрения бизнеса. Собственно говоря, когда мы пришли в агентство да, с задачами, которые перед нами стояли, это необходимо было разработать новую коммуникационную платформу для бренда Philips Anil, которая бы давала такой холовый эффект для бренда Philips по категории наушников в целом. У бренда Philips на тот момент были такие задачи, как, скажем, эмоционализировать бренд, то есть сделать... А бренд, в первую очередь, для меня, для аудитории, чтобы он ассоциировался брендом для меня, да, чтобы его потребители выбирали. А второй мега важной задачей было, безусловно, consideration preference. Да, и, соответственно, вот с такими сложными и интересными задачами столкнулось агентство. Что из этого получилось и как они подходили к этому, продолжит Максим. Да, на самом деле, классный бренд, классный продукт. И, в общем, было действительно очень интересно работать. И мы начали смотреть, что же представляет вся большая платформа, которая была придумана э, в офисе. Соответственно, тесто the Animals, идея была про то, что э, типа Animals — это их э, спортсмены, их атлеты, которых они спонсировали. Дело в том, что мы начали смотреть, как, ну, как работает, в принципе, экшен-спорт индустрия, потому что исторически вся экшен-спорт индустрия построена на спонсировании атлетов. То есть, например, есть Шон Уайт, да, который там легенда в сноубординге, или есть там Килли Слейтер в серфе, да. И э, крупные бренды, спонсируя и активно промотируя этих атлетов, сильно развивали свои индустрии. Соответственно, когда компания глобальная, Philips вместе с Анилом сделали такой брендовый проект, они, в общем, решили пойти тем же путем. Дело в том, что у нас нету Шона Уайт, у нас есть Джереми Джонс, это очень крутой чувак, но его мало кто знает в России, э, ну и, в принципе, среди даже нашей целевой аудитории. И мы... Э, поняли, что, во-первых, нам нужно расширить э, нашу аудиторию, нам не нужно только общаться с экстремальщиками, во-вторых, мы поняли, что нам нужна классная, интересная идея, э, и такую категорию идей мы называем Big Digital Ideas. И есть там три критерии, по которым мы определяем, подходит как бы, Big Digital Ideas или нет. Первое, это Идея должна быть интересна и про нее должно быть интересно разговаривать, она должна базироваться на действительно настоящем инсайте, который очень интересен нашей аудитории. Второе. Эта идея должна очень хорошо вложиться в разные каналы. И на самом деле задача была не только смотреть не только на digital, чтобы она могла уйти спокойно шире. Ну и третье. Контента должно быть много. Контент должен быть интересен, контент должны генерить в том числе и сами пользователи, чтобы эта история жила и чтобы контент не закончился через два месяца. Вот такая была задача. Давайте посмотрим видеоролик, как что у нас из этого получилось, и дальше пообсуждаем уже детали. Я всегда смотрю на мир так, будто барьеров не существует в принципе. Я не думаю, смогу я или нет. Просто беру и делаю. Не важно что говорят другие я всегда принимаю решение сам Стили, направления – это все выдуманные ограничения идеи решают Мы искали простой и понятный инсайт, который хорошо подойдет нашей целевой аудитории. Проблема в том, что наши подростки они не терпят фейка. Как нам показалось, мы нашли отличную территорию для коммуникации. Дело в том, что мы все живем в городе, и в городе нам постоянно что-то запрещают. И чем моложе, тем ты острее это чувствуешь, и тем больше желания освободиться. Поэтому идея «Не слушай другие, слушай музыку» логично продолжила эту стратегию и стала мощной коммуникационной платформой для бренда. На уровне стратегии мы поняли, что нам нужны бренд амбассадоры которые первые наденут наушники Philips Anil и расскажут всей аудитории, на самом деле, про что мы. А так появился проект «Покорители улиц», где уличные знаменитости на самом деле на реальных ивентах показывали, как они разрушают всем ним и запрет. seeing you. Круто, что такие тусы есть. Круто, если такие тусы будут еще. Вот такая получилась компания. Сейчас несколько комментариев просто дам. Смотрите, мы изначально перевыполнили те планы, которые планировалось, и которые, в общем, мы декларировали клиенту, в первую очередь, потому что мы действительно попали в инсайт, мы поняли, что наша молодежь, они... У них полно мнимых запретов в голове, и наша компания была про то, что мы разрушаем мнимые запреты. Дело в том, что музыка, то есть роль бренда, роль продукта здесь идеально ложится, потому что музыка это то, что действительно разрушает мнимый запрет. Например, вот вы заходите в лифт, да, никто не поет в лифте, но как только вы одеваете наушники, включаете музыку классную, да, вы начинаете подпевать, то есть этот мнимый запрет он потихоньку разрушается. Вот это обалденный инсайт, мы с ним отлично попали, и мы даже когда брали вот ребят, ребят, массадоров, это тоже не просто так мы их выбрали, потому что э, мы посмотрели, какие территории очень интересны нашей молодежи, не а все. Тем. То есть мы поняли, что нам нужно шире идти, когда я говорил. И, соответственно, мы выбрали четыре основных направления. Первое направление — это, конечно же, музыка, но потому что мы про музыку, и, в принципе, подростков музыка интересует точно так же, как секс. Второе. Мы поняли, что это территория уличного стрит-арт, соответственно, это граффити. И в, на территории граффити мы взяли самого крутого графичика, который наша аудитория очень хорошо знает. И он там в Нью-Йорке бомбит и так далее. Вот. Соответственно, на, в территории музыки мы взяли амбассадора на Ири. Помните, там барабанщик был? Это барабанщик группы Помпея. Соответственно, мы, конечно же, не обрубая корни, мы взяли мультиатлета из экстремального спорта. Там был парнишка на скейте, очень известный Макс Круглов. Это самый известный мультиатлет в России э, среди нашей аудитории, и вот он спонсирует и Red Bull, и Nike, и это и такой мультиатлет, это когда он несколько видов спорта сразу представляет, и сноубординг, и скейтборд, таких, в принципе, в мире мало. но в общем, он очень известный. И, соответственно, мы взяли еще Макса Тронова, который очень известный танцор, э, соответственно, мы взяли этих четырех амбассадоров, не случайно их выбрали, поняли, какие конкретно категории, ну, и вообще, чем интересуется наша аудитория. Соответственно, мы когда им рассказывали, ну, вообще эту компанию, и говорили, что, ребят, смотрите, у нас вот есть такой инсайт, мы хотим сделать вот это, вот это, их долго уговаривать не пришлось, они сказали, блин, чуваки, это круто, мы реально так живем, и это как бы, ну, мы прям с удовольствием в этом поучаствуем. Это уже был такой первый тест, который мы как бы очень хорошо прошли, нам эта тема понравилась. Ну и, соответственно, мы действительно начали с диджитал, но мы понимали, что история должна пойти шире, мы сделали классный ивент. Да, так как мы четко представляли, имели представление о нашей аудитории, да, мы понимали, что аудитория живет в интернете, но не только, да, она любит тусить, она любит всякие живые ивенты, где можно пообщаться друг с другом. И, соответственно, для бренда, для нас очень важно было сделать такую площадку, где, в принципе, мы могли бы прокоммуницировать на нужном уровне с аудиторией в рамках вновь изобретенной до да, концепции и собственно говоря в рамках данной концепции разрушения мнимых запретов мы придумали такой а, очень нестандартный на наш взгляд ивент когда мы провели пляжную вечеринку под названием «Гавайский снег» в бассейне «Чайка». Зимой, да, это было в декабре, это был снег, это было, не помню, сколько градусов, но было холодно, были в шапках и в пуховиках. Но а, идея заключалась в том, что а, с музыкой, да, и с Филипп Санил, в принципе, любые запреты, любые мнимые запреты, которые создает себе человек сам в голове, а, они а, рушатся, да, и поэтому превращаются Получается все в прекрасную вечеринку, да, гавайский снег, и uh, uh, получился достаточно эффективным, да, в том плане, что мне как uh, менеджер по интегрированным коммуникациям было радостно увидеть, uh, что мы бесплатно получили порядка 30 публикаций uh, в очень крутых СМИ, таких как Тайм Аут, например, про нас написал, сейчас уже всех не вспомню, да, uh, коллеги из ивана Хип Хоп Channel с удовольствием опубликовали, uh, uh, вернее показали видео видеорепортаж новостной с нашей вечеринки. А, то есть реально это была победа, да, победа с тем, что... Мы вышли, скажем так, попали да, в инсайт аудитории и говорили с ней на нужном языке. И еще раз, наверное, скажу, очень много выступающих до этого говорило, да, реально сейчас наступила эра контента, когда потребителям нужны, нужен не бренд, не продукт, да, он выбирает зачастую истории, истории, связанные с брендом, интересные истории, истории, которые зажигают, которые как бы, отражают его собственное. Собственную жизнь и э, данная компания она как раз является ярким примером этого потому что немножко еще про KPIs, которые были выполнены да, и перевыполнены у нас я честно сказать за всю свою историю работы не, суще... не встречала баунс рейд 30 процентов ну, то есть реально у нас получал, получился порядка 72 процентов аудитории была вовлечена в коммуникацию, причем э, все просмотрели ролики, на сайт все зашли, все страницы просмотрели, то есть реально очень крутые показатели. Спасибо. Причем мы сделали, например, ролик, который ну, супер, не является там каким-то очень вирусным, но э, там, мы купили определенное количество просмотров, в три раза больше их на самом деле получилось, хотя, хотя там не было там, не знаю, не взрывали, не разбивали машину, там не было никакого трэша, то есть был просто классный ролик с нашими атлетами, и ребята просто его сами с удовольствием шерили. По поводу классного ролика, да, наверное, это действительно вот отражение той темы, которая сейчас вот в сессии у нас присутствует, да, это был реально такой аутентичный ауди, аудиторий, настоящий. А, вот. Реальный контент, да, реальный, отражающий аудиторию, ее жизнь. Здесь, вот, э, это очень важный месседж, да, э, что важно поймать вот э, ту волну, на которой живет аудитория. И тогда тогда действительно не важно, э, как бы, как, какие бренды стоят за этим. Идеи решают. Идеи решают все это точно, да. Спасибо большое. Давайте поблагодарим за нереальный кейс, действительно. У меня вот к вам есть вопрос. Вы говорили о том, что у вас был UGC, User Generated Content. Вы каким-то образом его в дальнейшем использовали в компании или нет? В основном это контент был, который, безусловно, генерировался в социальных сетях, да, в YouTube у нас. Кстати, нужно сказать, что у нас после мероприятия да, ролик, который был снят пост-кампейн, да, он занял тоже там, порядка 36 тысяч просмотров без дополнительного сидинга. Но это так, к слову, относительно... Воп... <с> не, не могу остановиться. <с> относительно вашего вопроса. Мы это использовали, скажем так, во внутренних, внутренних целях, да, для общения с клиентами, что очень сильно помогало в качестве, допустим, того, чтобы залистовать потом на продаже. Да. Филипп Санил тот же сам, вообще эта компания очень сильно помогла. Вот. А относительно соцсетей, да, тот контент, который потребители нагенерили, он сам по себе живет, да, то есть его мы никак не использовали, а что они кроме создавали? того, что Просто. в инста... Инстаграм а, фотографии да, своими с продуктами, соответственно, это все живет в интернете, а, создавали видеоролики относительно того, как они ныряли в бассейн чайка, как это все происходило, то есть вот, вот таким образом. Ну и плюс мы челленджили людей рассказывать про свои мнимые запреты. Там, кто сказал, что нельзя там на двери кататься вместо серфа. Ну, таких ролики тоже были. Народ, соответственно, это тоже выкладывал. И, соответственно, вот, например, то есть мы говорили, кто сказал, что нельзя, там, ну вот про бассейн чай, кто сказал, что нельзя сделать пляж пляжную вечеринку зимой. А какие запреты еще там вы знаете у себя в голове и как вы их разрушаете. И народ вот на эту тему тоже генерил. Соответственно, в социальных сетях это все активно продвигалось. Ну и, соответственно, мы активно обсуждали это. Ну а вы как-то планируете? Как-то, не знаю, продлить вашу нереальную компанию? На самом деле планировалась э, данная платформа на долгосрочной основе, да, и но, к сожалению, к счастью, да, мы не стоим на месте, мы меняемся, я имею в виду компанию. И э, вообще изначально планировалось сделать потом э, фильм про покорители улиц, да, когда бы мы повторили бы подобные мероприятия да, в разных городах, а, люди бы вовлекались через социальные сети, предлагали варианты того, а, к, как можно разрушить да, мнимые запреты, мы бы приезжали, делали бы ивенты там, да, и, соответственно, из этого бы получилось очень крутое видео, даже а такое социальное, да, каким образом молодежи нужно проводить время. Но по ряду бизнес-причин, да, в компании были, были другие планы, да, появились другие планы, мы, к сожалению, не продолжили данную коммуникацию, так как фокусы немножко сместились, и, соответственно, такой ответ. Спасибо. Здесь просто нужно добавить, что глобально Philips не продолжает сотрудничество с Anil. Именно в этом смысле мы сейчас эту компанию не продолжаем. То есть она закончилась, она отработала свои как бы, цели. Вот. Мы планируем, что она будет больше, но она прошла, получилась в история. Понятно, спасибо большое. В зале, я думаю, тоже есть вопросы, я прямо вижу вопросы в глазах людей, нет? Нету? Нет? Да, есть все-таки вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот Филипс, он все время в наушниках был в каком-то дешевом сегменте, да? И вот взаимодействие с Анилом, это была идея как-то поднять, да, до премиального сегмента наушники? Нет, это не… Спасибо за вопрос. Philips, да, безусловно, это массовый бренд. И, собственно говоря, как он воспринимается потребителями, да, я не случайно начинала с целей, которые стоят перед нами, именно имиджа по восприятию бренда. Да, действительно, бренд Philips воспринимается, воспринимался как, скажем так, обычный, да, и серия дешевый бренд с средним качеством. да, ну вот Мы честны перед, перед тем, что есть, да? но это действительно так. Мы массовый продукт, да? мы выходим на массовый рынок. Philips Anil это продукт, который был создан с целью скорее не занять нишу выше, да, товара выше, а с целью того, чтобы придать жизни бренду, да? сделать бренд более эмоционально близкая аудитории, близким аудитории так как в ваниле есть, скажем так, это жила экстрима, да, жила драйвы и так далее. И, соответ, на мой взгляд, это получилось, да, потому что реально мы потом, по крайней мере, тот срез, который мы читали и получали после кампании в социальных сетях, именно по упоминанию в позитивном формате, да, у нас намного выше показатели были. наушников то много продали? Просто я, например, в магазинах нигде не видел. Я просто интересуюсь этой темой. Ну, вы насколько давно были в магазинах? То есть «Филипп Санил» – это кейс, который мы показываем. да? Это кейс того года конца. И, соответственно, как вот уже мы рассказали, да, сейчас «Филипп Санил» не в приоритете по ряду причин, именно бизнес-причин. Поэтому, соответственно, и в магазинах вы их не встречаете. Да, его сейчас потихонечку выводят из рынка. Можете озвучить бюджет проекта, бюджет компании? если это очень интересует, я могу озвучить вам отдельно после. Ну то есть да, насколько, это насколько, насколько это было кост-эффективно, я могу вам сказать, да. То есть у нас ну, реально результаты вы видели, да. Бюджет основной, который был затрачен, да, это бюджет на креатив. Ну, то есть на креатив. На продвижение достаточно намного меньше. Хорошо, а стоимость контакта какая была с учетом медики? Стоимость контакта порядка трех рублей за, за клик.